желтый. Ты делаешь классные штуки, и в благодарность за это хочу подарить тебе тоже классную штуку, которая помогает мне, кому-то точно помогает еще и поможет тебе. Учитывая характер твоей деятельности, что тебе нужно вещать на какую-то аудиторию и запоминать часто много информации. Я думаю, вот она как раз тебе пригодится в этом Суть этой техники, этой штуки в том, что она как раз позволяет лучше запомнить то, что важно. И действительно суть ее в том, что человеческий мозг хорошо запоминает то, с чем связаны сильные эмоции. Все, что тебе нужно сделать, чтобы лучше запомнить, это берешь информацию и увязываешь с ней какую-то сильную эмоцию. Можешь вспомнить это, можешь представить себе, как ты будешь использовать ее для каких-то важных людей, рассказывать о ней. Может быть, обсуждать ее с коллегами. И как они будут на это реагировать. И вот эта привязка к будущему и к эмоциям позволит тебе лучше запомнить ее и воспроизвести, когда тебе это нужно. Дарил, пользуйся. Супер, благодарю. Ты знаешь, я обязательно воспользуюсь этой штукой. Ну, я так понимаю, что нужно... Я хотел найти еще несколько каких-то примеров эмоциональных привязок, как это сделать. Я понимаю, что реально это рабочий инструмент. Благодарю тебя. Да. Их, их можно использовать, можно прям выдуманные ситуации. То есть как, например, рассказывать о важной строке, из технического задания, там, на разработку какой-нибудь информационной системы волшебнику из грудного города. Который иначе заколдует тебя и превратит э, в столпу дороги. Или еще что-нибудь такое. А -а -а. Вот это зависит уже от э, того, насколько воображения хватит. А, я думаю, тебя хватит. Понял, благодарю. Все принято, принято.